Кто там? Это я, почтальоны, принес квитанцию за свет и тепло. А у нас почти все уплачено. Э, почти, это не считается. За свет и тепло, пожалуйста. Кто там? Это я, подарок от а энергетиков вам принес. Вот видишь, Шарик, кто долги за тепло и свет оплатил, то и подарок полезный получил. Оплатите квитанции до конца сентября, и возможно, именно вы получите подарок.